Мы сейчас находимся в квартале Б, на спортивной площадке, на этой хоккейной коробке, которой уже очень-очень много лет. Многие из вас здесь учились, наверное, кататься на коньках. Вот, сейчас приходят, катаются вечером под музыку. Есть планы из этой спортивной площадки Сделать настоящую, универсальную Спортивную площадку, которая использовалась бы Не только зимой, но и летом Потому что здесь уложен асфальт Здесь нужно приводить в порядок Ставить э, тренажеры, чтобы могли и дети И взрослые заниматься Поэтому тут, тут весь квартал Это, ну, скажем так, один из старейших э, Кварталов Города Парабинска вот, Поэтому я считаю, что эта спортивная площадка заслуживает реконструкции в 2021 году и от вашего голоса зависит. Поэтому зайдите, пожалуйста, на сайт, я укажу, проголосуйте за спортивную площадку, универсальную спортивную площадку в квартале Б. Я знаю, что наша родная администрация уже дала ценные указания, чтобы не голосовать за эту спортивную площадку, голосовать за какие-то другие объекты. Поэтому у меня убедительная просьба. Я не так часто обращаюсь к жителям, сам обращаюсь с просьбой. Чаще это делают, обращаются ко мне. Вот я обращаюсь к жителям города Барабинска, потому что голосуют только Барабинск для того, чтобы доказать, что мы, мы все-таки можем что-то менять. Зайдите, проголосуйте за площадку в квартале Б Вот она, то есть вот, вот, вот здесь в будущем году В будущем году может быть абсолютно все по-другому Возможно, вы будете приходить сюда летом, э, осенью, весной И заниматься спортом, э, получать себе заряд здоровья и бодрости Ну, а и также обращаюсь к уважаемой администрации Вот, ребят, ну, должно же быть все все-таки по любви вам не кажется, они а по разнарядке. Поэтому обращаясь к тем, к кому обратилась администрация, не голосовать за эту площадку. Проголосуйте за эту площадку. Давайте покажем, что все-таки мы себя уважаем, вот, э, ценим и любим. Поэтому еще раз просьба. Проголосуйте на сайте администрации. У кого есть госуслуги, э, проголосуйте на сайте администрации за площадку в квартале Б города Барабинска администрации города Барабинска. Выбираем городскую среду. Идет э, ссылка на рейтинговое голосования. Выдает три пункта. Голосуем за функциональную спортивную площадку. Отправить. И вас благодарят за то, что вы проголосовали. Я жду от вас таких сообщений. Кучу, кучу, кучу, чтобы нам победить в рейтинговом голосовании.